Я, Политаева Наталья Владимировна, обращаюсь к вам, чтобы вы восстановили закон и порядок в ФКУ ИК-3 города Иркутска, а также ЦБ-1 при ИК-6 города Иркутска и ИК-2 города Ангарска, и прекратили преступный сговор администрации Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области, администрации колонии Исполн... исправительная колония 3 города Иркутска и заключенных и их противоправные действия. Мною уже были направлены жалобы номер 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в следующие органы. Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратура Иркутской области, ФСБ Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, ВСИн России, ГУФСИН России по Иркутской области – Общественная наблюдательная комиссия Управления собственной безопасности ГУФСИН России по Иркутской области Уполномоченный по правам человека в Иркутской области По факту многочисленных нарушений внутреннего распорядка имеется в виду исправительной колонии 3 Коррупции, воровства, вещей осужденных служащими ИК-3 Нарушений в сфере медицинского обслуживания Оскорбления чувств верующих В результате была организована комиссия для проверки ЦБ-1 при ИК-6, а также инициированы проверки служащих, которые предстоит еще пройти, Управлением собственной безопасности в СИН и Следственным комитетом, о чем они у меня уведомили по телефону. Но администрация и служащие ИК-3 и ИК-6 решили действовать на опережение и надавить морально на Малкого Николая Анатольевича, они решили подговорить заключенных, чтобы те избили Малкова или унизили, или причинили другой ущерб здоровью и жизни. Сегодня утром 25.10.2017 года мной было записано на диктофон, а запись в приложении, ее вы можете скачать в интернете. Следующая телефонограмма от Малкова. Здравствуйте! Сегодня 25 октября 2017 года. Меня зовут Малков Николай Анатольевич. Я хочу обратиться ко всем органам. Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратура Иркутской области, ФСБ Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, ФСИН России, ГУФСИН России по Иркутской области, Управление собственной безопасности ГУФСИН России по Иркутской области и Уполномоченный по правам человека в Иркутской области. Я подал жалобу на ФСИН Иркутской области, на ЦБ1 3К6. Эту жалобу начали разбирать вчера мне приехавшие зэки по этапу сообщили, что в ЦБ-1 при ИК-6 приехала какая-то комиссия и собрали зэков, а именно так называемых смотрящих. И сообщила им, что в связи с тем, что Малков написал жалобу на ИК, она на ЦБ-1 при ИК-6, теперь всем им будет плохо, что нужно разобраться с осужденным Малковым Н.А., чтобы он больше не писал жалобы. Заключенные позвонили также на ИК-2 города Ангарска на больницу, в результате чего я не могу поехать лечиться на ИК-2, так как меня там ждут, ждут для того, чтобы меня избить или унизить, либо убить. У меня уже температура второй месяц держится. Медицинская помощь на ИК-3 мне не оказывается. На ЦБ-1 при ИК-6 город Иркутск я ехать не могу по условиям безопасности, на ИК-2, город Ангарск, я также не могу ехать по условиям безопасности. Очень странная тенденция, что у нас руками зеков сотрудники Иркутского СИН, решают все свои проблемы. СИН это очень удобно. Прошу вас помочь мне, так как повышенная температура у меня держится, второй месяц, лихорадка неясной этиологии. Мне нужно получить направление в вольную больницу, чтобы меня госпитализировать. А медицинские сотрудники ИК-3 города Иркутска направление давать отказываются. Позавчера вызвали скорую, мне было плохо, в связи с чем прошу оказать мне помощь и в соответствии с законодательством этапировать меня на лечение в вольную больницу, так как я очень плохо себя чувствую. Дополнение. Также мне вчера было сказано, что из-за моей жалобы и из-за меня лично теперь будут страдать все боясники ЦБ-1-3К-6 города Иркутска и на ик 2 -3. Города Ангарска на больнице. Этим самым пытаются меня сделать виноватым в том, что довожу до всех компетентных органов нарушения в работе ИК-3, ЦБ-1 при ИК-6 города Иркутска и администрации ГУФСИН Иркутской области. Пытаются обложить меня со всех сторон, натравить на меня заключенных, сделать меня в чем-то виноватым. Прошу вас организовать защиту жизни и здоровья моего доверителя Малкого Николая Анатольевича. Организовать его этапирование на вольную больницу, где он сможет наконец-то пройти полноценное обследование и курс лечения. Это необходимо сделать в кратчайшие сроки по причине ухудшения его здоровья. Факт вызова скорой в ночь с два двадцать 23 октября вы можете проверить. Он задокументирован в ИК-3 города Иркутска. К этой жалобе я приложила запись телефонного разговора, телефонограмма 2017 года 10.25, 6 часов 14 минут об угрозах жизни и сговоре администрации языков ИК-3, а также телефонограмма 2017.10.25, 6 часов 21, о сговоре администрации с бс -никами. Двадцать пятого десятого две тысячи я доверенное лицо Малкова Николая Анатольевича Наталья Владимировна. И вот эту жалобу, и эти приложения мы будем отправлять в интернет приемную Генеральной прокуратуры Российской Федерации.